Здравствуйте, дорогие друзья! Из заставки вы, наверное, поняли, что я нахожусь в Москве. И сегодня я поехала в представительство московской корпорации ФУХОУ. Погода отличная, солнышко светит, замечательная теплая погодка. Ну, плюс 16 градусов. Вот, поэтому э, прекрасное настроение. Нахожусь в метро, сейчас... Назначена встреча с моей приятельницей Лилей. Где-то она меня ждет на выходе из метро. Где-то на выходе меня ждет приятельница Лиля. Да. Вот солнышко какое! Кто -то, кто -то, кто -то Все хорошо. Солнышко, солнышко, тепло, красота вообще! Да, так да. прекрасно, вообще, да. Сейчас мы погуляем. Сейчас жизнь. мы погуляем. он дальше бьет по всем остальным органам и мы имеем то что имеем да? если мы не решаем эту проблему а как раз восточная медицина настроена не на то, что мы будем замазывать какие-то отдельные симптомы, а на то, что мы будем оздоравливать весь организм. Эти все результаты люди стали получать в 2-3-4 в в раза быстрее. Понимаете, насколько это классно, когда экономится время и когда человек с первой же процедуры получает результат и по проблемным суставам, и по неврозам различным, и по проблемам с лишним весом, и по проблемам с системным заболеванием, таким как псориаз, и по варикозному расширению вен. Да? То есть тут сейчас перечисляем смысла нет. Я просто хочу сказать, что иметь, э, иметь биоэнергомассажер дома значительно дешевле, чем его не имеет. И если вы еще не пробовали процедуру на биоэнергомассажере, вы знаете, к кому обратиться. Обязательно нужно записаться, потому что э, я могу рассказывать о нем очень долго, но лучше один раз на себе его испытать, получить для себя свой результат и понять, чем он именно вам может быть полезен моя семья, но конечно же не, нельзя сказать, что она прям любит и прям пошла сразу за мной нет. Я могу это честно сказать, потому что не верили. Начали верить только тогда, когда я получила свой результат. И вот когда я приезжаю домой, мне дети говорят, мама, ну ты же живешь в Москве, что ты себя сравниваешь с нами, которые живем а там где-то на периферии. Я об этом говорю, что если вы будете себя так же вести, как ваша мама, принимать то, что принимает ваша мама от клеточное питания, то я думаю, то вы будете тоже получать этот результат. Но я что хочу сказать, что первое, что я получила, когда принимаю эту продукцию вот за эти... У нас есть такой период, 3 месяца, да, 90 дней. За эти 90 дней у меня был вес. У меня был вес 85 килограмм. Я была размера 58. В общем, такой вот отекший маленький шарик катился по везде, по Москве, и еле передвигался по, по лестницам метро. Вот когда я начала принимать продукцию, вот за эти три месяца у меня такое впечатление, что из меня выливалось все, что можно было вылиться. Колени, у меня было такое впечатление, что в коленях находилась вода, и я ходила и булькала этой водой. Когда начало выходить это все, вот я убрала эти 15 килограмм. Эти 15 килограмм у меня сейчас их нет. Я вот этот вес, который вот я 7 лет назад пришла, и вот 3 месяца я пропила эту продукцию, после этого он у меня не возвращается. Я вот, ну, безумно рада, что я вот ушла с того веса, получила этот вот результат, и всегда о нем говорю с удовольствием. Спасибо. 6 лет назад я пришла в эту компанию, причем тоже был у меня вес, где-то 63 килограмм на данный момент, 55, тоже поднимается mm -hmm. уже. Я пропила всю продукцию. Когда приходила в компанию, то вот вообще вот чувствовала себя разворюхой. Mm -hmm. Просто даже с работы убегала, меня оставляли работать. Я говорю, я не могу, потому что я ничего, на каждом шагу все забываю. По лестницам мне тяжело подниматься, спускаться тяжело и так далее. И все у меня болит, и вообще мне жить осталось мало, я так говорю. Я до 60 точно думала... Уже буду, наверное, 60 ходить с тросточкой. 65, я думаю, я уже слягу. Думаю, ну, болячки сыпались, сыпались, сыпались. На данный момент мне уже 62 года, и я просто с удивлением чувствую, что весь ворот моей болезни, вот я как будто взяла, и все, куда-то вот не улетели. Я просто вот сейчас, когда вот прихожу вот в поликлинику, сейчас полетела отдыхать, и в больницу зайдешь, и вот в свое возрасте людей вижу, много однопластиков уже живых нет, и я понимаю, что люди все в этот момент должны быть здоровыми. Они все, вот, вот, как вы рассказывали, под воздействием э, пищи из магазина, под воздействием лекарств и так далее, просто вот гаснут, гаснут, гаснут на глазах. Вот просто. А все это можно поднять. И я тоже вот стала владельцем вот такого чемоданчика, еще сразу, когда вы его давали на бизнес-лицензию. Прекрасные результаты на нем. Ну, когда у нас девчата первое там купили, у меня как раз я как-то бежала и упала, и у меня нога вот прям, ну, ходила прямо. Вот я пойду к девчатам на, этот, на сеанс. Ну, думаю, наверное, одного мало будет раза, еще несколько раз схожу. И главное, с первого раза я согнула колено, оно согнулось прямо. я сразу чемоданчик купила. Сейчас сама делаю массаж. Делаю, вот, допустим, результат. Женщина пришла животом. Ну, я и полный массаж делала, и на живот упор сделали мы с ней. И у нее открылась икань, ика. И и Кала, она вот прямо как у меня уехала, я говорит, до самой ночи икала, икала, икала, то, то есть у нее это столько было воздуха в животе, что вот она, она вот до сама сна, вот, пока не легла спать, у меня вот икота выводила воздух. И на второй раз она приехала, я говорю, так уснула, говорит, хорошо, и у меня эта икота, пошла, мне показалось, что я бы даже схуднула. Мы измерили, но ну, до замеры, после замеры, 6 сантиметров ушло, на второй день еще там 3 сантиметра, и она была, ну и так постоянно походит. Еще одна женщина тоже вот недавно вот с Камчатки приехала, говорит, я там нечем совершенно лечиться, говорит, а у меня вот эта межпозвонковая грызы у меня к вам подвезли прямо на машине, она Елена еле на кушетку, говорит, ой, мне вот так нельзя поворачиваться, ой, мне вот так нельзя, ой, мне долго не могу лежать, но я теперь ее все потихонечку сделала, где уже последние эти, по ноге там уже и с ней сделали, все такое. Алексер как надо выпил все. На второй день приехала, я решила до вас пешочком дойти, она через дом буквально Через дом ее на машине до меня подвозили. так поставить. Я сама дошла, говорит. Потом на кушетку залезла, я на кушетку залезла, говорит. Удивляется, что за один раз, с первого сеанса, у нее такие вот результаты. И она тоже сейчас поле. Короче, внуку сидели мы в этой карантине, а он у меня, ну, растущий человек, у него тут у пошли, пошли. Заниматься маме некогда, ему молодой человек, он страдает, 16 лет, а, что лицо некрасиво. И я давай-ка займемся твоим лицом. И вот ультразвуковой насадкой мы, с ним занялись. Десять сеансов я ему сделал, и в этот момент я вот с сынчиком, там, всем поила для внука, паста, розы, чай, все такое, подключили. И представляете, у него лицо все выровнялось, вот, а то были уже там туда такие эти... Я говорю, ты, наверное, у них дядя такой же, весь с этими, точками с таким, ну, станешь, он прямо в ужасе был. А тут у него лицо расправилось, эти убри ушли, он прямо, ну, теперь я самый любимый бабушка, зайдет меня. Потом я пришла в компанию, и мне сказали, вот, хорошая продукция, оздоравливают. Я думаю, ну, оздоравливать, конечно, это хорошо, совсем-то я болеть, наверное, не смогу перестать. Но если я буду болеть хотя бы немножечко меньше... Если бы ну, хотя бы почаще в школе ребенок будет, будет появляться, это уже тоже результат. Но результат от приема продукции немножко превысил наши ожидания. У меня дочь через какое-то время взмолилась, говорит, слушай, ну раньше я дома столько времени проводила, а тут за три года я вообще один или два раза только пропустила школу. И действительно, вот от нас отстали все эти вирусы, все эти болячки, все эти бесконечные простуды. Мы наконец стали планировать свое время с октября по апрель. И вы знаете, это просто другое качество жизни. Когда ты не боишься что тебе нужно постоянно постоянно таскаться по аптекам по врачам что-то покупать а просто живешь здоровой полноценной жизнью как красиво столько огней столько людей машин красота Discusism is. <laughs>